Ребят, если что... Чё... Если чё, эта подготовочка, ребят, если чё, то мама мне только что угрожала. Не, не угрожала мне, она просто сказала, уг... не, даже не сказала, не угрожала, да. То есть сказала Ваня, если ты не уберешься, то мне, то моей личной жизни не будет. Ага, а мне-то? Ну ладно, даже если я бы и устраиваю её личную жизнь. Я был где девайс там то это же не факт что она реально личная жизнь будет хорошая я же не я же это не факт еще повторюсь это не факт что личная жизнь будет хорошая если так ну в зале ладно в зале все в зале убрал Не люблю, честно говоря, таких мам, которые угрожают своим детям. Сказали бы мне вот так, Ваня, если ты сейчас наберешься, то моя личная жизнь будет скомканной. Честно говоря, я такую формулировку не особо сильно люблю и не особо сильно уважаю. Потому что личная жизнь даже... Не, ну личная... А если у мамы будет личная жизнь, то она не будет, да, будет не будет давать мне возможность на ее заведение. К примеру, у меня личная жизнь пока что связана с ютубом в основном, поэтому Всё-всё-всё-всё, по -моему. В зале... Так, зал есть. Осталось только в коридоре и на кухне. Нет, хотя в коридоре вчера мама мыла. А кухне вроде бы... Тоже. Я даю бабушки бабушке тоже. Ладно, все, Короче, прошёлся я. Швабра. Кстати, у нас новая швабра, кто не видел. Те, не завидуйте. сказать И так поваляются А чего они валяются Что нельзя сразу Порядок находит Как старый, чтобы порядок у него Все. и вот и все я прошел все все и... ладно это будет не на запись сказано это на транс.